И в лесу шиш. Шишки. А. Кто здесь всех сильней? Я. Значит, все здесь мое. Так? Нет, не так. Что? Идет порядок навести, а то ишь ты чьи в лесу шишки! всё ну я отдыхать пошел а ты за порядком следи ага. на Я. Ты извини, Весокая. же это? Насекомые... Птицы... Нет, не то... Рыбы... Тоже не то... Ага, вот! же <Волк>! Может, не будем брать, а? Ерунда! В лесу все общее. Эй, Милюзга! А ну брысь отсюда! Живо! Ну-ну-ну-ну! Не очень-то! Ну, погоди, я Чего тебе? Ой, там разные ежаты, лягушата, ваши грибы собирают. Что? Thank you. Взял. А ну, положи на место. Разве вы кушаете клюкву? Пойди, Shh, shh, shh. Ох, какие! Теперь буду знать, чьи в лесу И ягоды! Ничего, у меня тут на всех хватит А они ваши грибы сушить унесли Где они? Четчетки взяли мои грибы. Они, они, они, они... они... вообще. Что? Они и шишек ваших набрали. Пути, ты, Ой! а отдай мои шишки. Пожалуйста, Получайте! И никто их у вас не заберет. Но ведь это же ваши грибы! Ваши шишки! Мои, говоришь? Нет уж! Пусть будут общие!